Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Ну что ж, свершилось чудо чудное Наконец-то навык шестое чувство становится у нас просто, ну как здесь написано, особенностью командиров Ну как это назвать, ну, нулевой навык там или базовая способность То есть теперь у каждого командира будет этот навык Не придется его изучать, не надо будет на него тратить опыт И мне так кажется, что про это нам еще обещали не знаю, да, помню, даже видео было <laughs> У меня такое чуйство Что лет пять назад это было И вот, наконец-то Свершилось, да Вообще, в прошлом году еще проходил вот этот тест Песочницы, вот этот, экипажи 2.0 Там вообще обещали глобальные изменения И переработку вообще всех навыков Но пока что только вот это вот у нас добралось До игры То есть, да, нулевой вот этот Навык Ну, не знаю, да в принципе, изменения, конечно, я думаю, нужны вообще у нас в игре в плане, вот, переработки навыков, блин, как все хочу сказать, капитанов, да, по, по аналогии, как в кораблях, тут же у нас не капитан, тут у нас командир экипажа, да, что, что должен быть какой-то предел прокачки, ну, возможно, он и есть, но достигнуть его, не знаю, ну, возможно, только мега, там, каким-то статистом, донатером, потому что, ну, не знаю, вот тут играю уже сам сколько, получается, 7 или 8 лет в эти танки, ну, максимум у меня есть несколько экипажей с полностью прокачанными четырьмя навыками, ну, пятый качается, вообще, если честно, я даже не знаю, сколько по максимуму их можно, да, к примеру, если мы в кораблях прокачиваем капитана, у нас там есть, нам да, мы знаем определенный предел развития, то есть 21 очко навыков, да, мы где там ветку, вот этот талант раскидываем, тыры -пыры. Вот чтобы в танках тоже был какой-то понятный предел, да, максимальная прокачка. Ты знаешь, у тебя есть определенная цель, ты этого, да, командира там прокачиваешь, тыры-пыры... Ну не знаю, да, здесь тоже пишется, что Будут тоже потом изменения У нас и другие, в принципе, с экипажем Ну не знаю, посмотрим, что дальше Может еще какие-то, да, то, что нам обещали Про что говорили, у нас в игру Будет добавлено Пока что неизвестно и говорится, что Об этом поговорят, ну или расскажут Позже. Сейчас почитаем, что вообще тут еще разработчики пишут. Так, в 2021 году мы тестировали экипаж 2.0 на сервере песочницы. Да как давно это было? <laughs> Уже, по-моему. Ну, в 21-м году, да, но ну, кажется, что намного больше где навык «Шестое чувство» был изучен по умолчанию всеми командирами экипажа. Огромное количество вопросов, отзывов и комментариев показало, что игроки были очень заинтересованы в таких изменениях. По завершении тестирования мы сделали перерыв и тщательно проанализировали статистику и ваши отзывы. Наверное, было очень много отзывов, тестировать пришлось целый год, да, изучать. Блин, всяких сомнений, экипаж 2.0 требовал дальнейших доработок, а его основные изменения не могли выйти в том виде. Тем не менее, мы решили сначала реализовать задумки, которые вы посчитали наиболее полезными, в том числе навык 6 чувство в качестве особенности командира. Так, да, к примеру, в кораблях у нас уже сколько глобально навыки перерабатывались там? Ну, два раза точно, если не три, да, и причем... Всегда, когда в кораблях происходит у нас какое-то серьезное изменение с навыками, то есть возможность сбросить навыки бесплатно. То есть, вот сейчас в танках у нас вот это тоже добавляется лампочка. Было бы тоже неплохо, если бы дали возможность бесплатно экипаж переобучить. Да, по новой распределить навыки. Потому что теперь, ну, все равно, да, кто-то кто уже. Что-то, да, такая мысль от меня ускользнула Ну ладно, фиксим. То есть, ну, в любом случае это полезно, да, к примеру Вот сейчас в кораблях у нас выходит новый класс Подводные лодки в игру добавляются И там дали возможность сбросить Навыки у всех командиров То есть, да, просто на сайте там Заходишь, кнопка сбросить навыки Да, там написано, безвозвратно Ну, то есть, в принципе, мы ничего не теряем Только что придется потом потратить времени Если у вас очень много капитанов, чтобы эти навыки Перераспределить это повод, да, переосмыслить игру на некоторых кораблях, к примеру, там по новой как-то раскидать, Ну вот так в танках, мне кажется, это тоже было бы полезно. Тем... Ну, не сказать, что это настолько сильно серьезное изменение, да, по-хорошему добавили вот этот навык, то есть на него опыт теперь не надо тратить, у нас освобождается, получается место еще для одного навыка у нашего командира. То есть просто зашли еще один, то есть опыт, оп, навык выбрали и дальше все спокойно играем. В принципе, да, изменения не глобальное, если так по-хорошему. Так, мы постепенно двигались вперед, дорабатывая, улучшая некоторые идеи с песочницы. Навык шестое чувство станет первой доработкой экипажа из тех, которые мы запланировали. Появятся и другие, вот, как я говорил, но об этом поговорим позже. Когда не знаем. Ну. Рано или поздно это случится, надеюсь не три года придется обещанного ждать Так, после выхода обновления 1.18.1 предбоевая инструкция повышенное внимание будет недоступна для покупки Уже приобретенные полученные предбоевые инструкции этого типа останутся у вас на складе и вы сможете продолжать использовать их для усиления навыка шестое чувство Пока они все не будут израсходованы так, шестое чувство для всех общие правила и компенсации. Ну, компенсация, в принципе, понятно, да? Ну, все равно сейчас почитаем, посмотрим, ну, как я уже в принципе сказал, повторять не буду. Так, шестое чувство станет особенностью всех уже имеющихся и будущих командиров экипажа, которых вы рекрутируете, получите или переобучите. Навык будет доступен по умолчанию, начиная с первого боя командира и вне зависимости от его уровня владения основной специальностью, да, то есть даже если мы нанимаем командира бесплатно, то есть там, как, не знаю, сколько там, 50% получается навык, ну, базовый, смысле, навык управления машиной, да, там, выполнение своей... Короче, выполнение своей должности, в общем, ладно, профессии. Да, то есть у него будет лампочка всегда работать. Так, если навык «Шестое чувство» уже выбран для командира, то потраченный на его изучение опыт вот, полностью компенсируется. Ну, как я и предполагал, с выходом обновления, а затем автоматически перераспределится в порядке, указанном в нише. Так, повышение уровня основной специальности до 100%, если он был ниже 100%. То есть, ну, опыт, по крайней мере, весь вернется, да? То есть, если командир не полностью прокачан, он у нас, бац, и станет сразу сто Ну, владение техникой, вообще правильно, да, это называется? Так, изучение последнего выбранного навыка или умения командира до 100%, если навык или умения были изучены не полностью. Так, и начисление оставшегося опыта командира для изучения нового навыка или умения. Ну, дальше тут приведены примеры, да, как это будет выглядеть. Ну, то есть, все понятно, мы, в принципе, ничего не теряем в виде опыта нам это все вернется так дальше почитаем изучение первого навыка умения с нуля э, какие-то цифры просто да там приводится тоже эти примеры там так там был 70 стало там это сколько опыта требуется в общем, про лампочку нам все понятно. Смотрим дальше. Еще у нас тут какие-то обещают доработки интерфейса. Мы также немного переработали интерфейс экипажа, сделав его понятнее и удобнее. Особенности командира и нулевые навыки умения теперь будут отображаться отдельно. Изменения можно увидеть на скриншотах ниже. Ну, у меня скриншотов не будет. Ну, то есть, то, что я прочитал, и так, думаю все более-менее ясно. Так, шестое чувство в качестве нулевого навыка. Ну да, опять что тут уже по, по кругу. Если у вашего командира навык шестое чувство изучен в качестве нулевого, то вместо него, а, ну да, есть у нас, да, там какие-то особенные командиры, у которых есть нулевые навыки, и сейчас в игре они присутствуют. Так, вы сможете выбрать любой из четырех общих навыков умений: ремонт, пожаротушение, маскировка, боевое братство или любой навык из соответствующих. <coughs> Извиняюсь. <coughs> текущей основной специальности да, данное правило распространяется на любого члена экипажа с, с изученным навыком шестое чувство. Да, какого любого? У нас командир обладает этим навыком. Так, например, для командира помимо общих умений доступны следующие варианты. Мастер на все руки, наставник, орлиный глаз, эксперт. А если вы, например, переобучите командира на заряжающего, вы сможете выбрать что-то из списка ниже. Бесконтактная боевая укладка, интуиция, отчаянный. Если навык шестое чувство был нулевым, а вы успели изучить другие, то все равно сможете выбрать новый нулевой навык. К примеру, у командира изучено 5 навыков, включая Звуковую разведку вы сможете выбрать звуковую разведку в качестве нулевого навыка. Этот навык пропадет из списка изученных, а потраченный на его изучение опыт компенсируется и автоматически перераспределится в том же порядке, как и в случае с полностью изученным шестым. Чувства. В общем, понятно, что ничего не непонятно, да, тут какие-то опять примеры приводится, так вот, при... Одно... да, ш... как это у нас в обновлении 1.18, как это будет выглядеть после вот этой переработки 1.18.1, Так, да, к примеру, уровень звуковой разведки изучен на 40%, то есть он становится звуковая разведка нулевым навыком, так, шестое чувство у нас уже присутствует как нулевой навык, тогда это будет шестое чувство, делается особенностью командира, то есть опыт. Какой? На нулевой но навык вообще опыт мы же не тратили, да, он на то и называется нулевой. Так, уровень владения основной специальностью 100%. Тут тоже 100%. В общем, дальше все. Можно про это заканчивать. Главное, что лампочка теперь будет у всех. Не придется ее прокачивать. Да, я это помню, когда только начинал играть в танки, Вот это была Марокко, да, это когда у тебя все экипажи ты нанимаешь, ну хотя бы за серебро там 75%, то есть это сколько надо было времени потратить, чтобы лампочку выкачать, а еще хочется качать разные ветки, то есть времени уходило много, пока у тебя эта лампочка появлялась. Так, ну еще скажу немного про обновление ассортиментов товаров за боны Тут у нас убирают один легкий немецкий танк и американский тяжелый танк, Chrysler KGF. И вместо них будут добавлены т 34 б то есть Black, черный. Американский прем 8 уровня. И немецкий тяжелый танк. ВК 168 -01. Дальше слово читать не буду. То есть цена у этих будет 8000 бонов. В общем, вот и все на сегодня. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.